Ребят, всем привет! С вами Кена, <свят> <свят> Мария Илюшина. Вот. Я вообще хотела обратиться ко всем ребятам, которые постоянно заходят ко мне на страницу, которые следят за моим творчеством. Это не только близкие, друзья, которые живут в моем городе, постоянно находятся со мной, с которыми я могу созвониться, встретиться, там, обсудить свое творчества, которые меня поддерживают не только в плане творчества, а это, а это ребята, которые находятся вообще в других городах. высоко. На самом деле это очень приятно. Мне хочется стремиться вперед, мне хочется чего-то большего. И благодаря вам за вашу поддержку я, я готова идти вперед. Я готова идти вперед, совершенствоваться и найти любой способ для того, чтобы осуществить свою мечту, записать все свои треки, мои треки. И радовать вас своими песнями. Спасибо, ребят, что вы есть.